Прекрасно, вот совсем случайно принцессу встретил я на своем пути. Я в это время ехал на трамвае, а на порельсом мчалась впереди. Ну как догнать ее? Вот и не знаю, быть может. Пица упоркнула По рельсам бегать Я не молодой Вот остановка Я мигом из трамвая Она жигнут Я следом не успел Принцесса, я король, но вот опять, как птица упорхнула а лесам бегать, я не молодой. Куда ты мчишься? Я животом рядом, моя принцесса, я. Спасибо, я пешком поставил. Теперь горбатый Я сказал горбатый Ну, оглянулась бы и не вдохнула, А тут я, принцесса, я король. А забегать бегать я не молодой Куда ты мчишься, я же, вот он рядом Моя принцесса, я же твой король И наша встреча была бы как награда Остановись, а вдруг это любовь Остановись, а вдруг это любовь